И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Нео, и сегодня мы продолжаем обзор мода под названием Thermal Expansion вместе с его аддонами, И это уже третья часть по данному моду, где мы рассмотрим улучшения для механизмов, а также устройства. Ну что ж, не буду вас томить, поехали! Итак, перейдем к универсальным улучшениям, которые мы можем поставить на каждый или почти каждый механизм. Первое, это вспомогательная принимающая катушка, которая ускоряет процесс, происходящий в нашем механизме. Второе, это вспомогательная сита, увеличивает вторичный выход, будет полезен для э, каких-нибудь дробителей и всякое такое. И третье, это камера аннулирования, которая не даст переполниться нашему механизму, и все избытки, так скажем, они будут сразу же удаляться. Перейдем к расширением для ростовной печи. Первая это тривоксионная камера, которая удваивает еду при пережарке. Вторая это флаксовый анодизатор, которая удваивает руду также при пережарке. И третья это пиролитический преобразователь, с помощью которого мы можем получать криозотовое масло, которое в свою очередь мы можем использовать, например, в компрессионном, компрессионном генераторе. Перейдем к расширениям для измельчителя, он один, тектонический инициатор, с помощью него мы утраиваем руду нашу э, с помощью вот такого тектонического петронима. Делается он в магмовом тигеле из пыли перотиума, крафт вы можете видеть на экране. Для сопилки также присутствует свое расширение, это воронка для смолы, с помощью нее мы можем э, вырабатывать смолу. При дальнейшей ее очистке можем также использовать ее для выработки энергии. Перейдем к индукционной плавильни. Первое улучшение звучит как металлургический восстановитель. Он нам дает шанс не потребить металлургический флакс, который служит для утроения руды и всякое такое. Следующее улучшение это переконцентратор. С помощью него мы можем учетвернять руду, используя плавающий перотюм. Фитогенный светильник. Первое улучшение это восстановитель питающих веществ, которые всего лишь... Дает шанс не потребить удобрения. Второе улучшение это обогащатель саженцев. С помощью него мы можем выращивать не только агрокультуру и цветочки, а еще и деревья. Третье улучшение это монокультурный цикл. Если говорить коротко, то все семена с выхода перекладываются в слот выращивания. И Это означает, что если э, подкладывать удобрения, то этот цикл будет вечным. Компактор. Первое улучшение нумизматический пресс С помощью него можем создавать монеты А второе улучшение Это механический штамп Соответственно мы можем создавать шестерни Перейдем к дистиллятору Первое улучшение это рефлаксовый столб, С помощью него можем Чуть выгоднее перерабатывать нефтепродукты Второе улучшение это Алхимическая реторта С помощью него мы усиливаем уровень зелья Например, был у нас туманное зелье исцеления 3 А осталось туманное Соответственно зелье Исцеление 4. Энергетический зарядник. Первое улучшение – концентратор связи флакса. Мы ускоряем зарядку предметов. Второе улучшение это флаксовый реконструитель. Мы сможем восстанавливать поломанные предметы с помощью эссенции знаний. Третье это парабалтическая флаксовая муфта. С помощью нее мы можем просто быстрее заряжать концентраты флакса. Аппарат для предварительной установки. Улучшение для центробежного разделителя. С помощью него мы можем получать лут из заключенных в биошариках мобов. Перейдем дальше, к последовательному сборщику. Первое расширение это у нас проверка шаблона. Давайте покажем наглядно, как оно работает. Зайдем в последовательный сборщик и в вкладку конфигурации. Как мы видим, автовход у нас недоступен и... С помощью этого улучшения мы сможем просто открыть автовход для этого механизма. Следующее улучшение – это жидкостное производство. Добавляет он нам вот такой вот бак для крафтов, которые нуждаются в жидкости. Идем дальше. Алхимическая зеливарка и расширение реагентным основителем. Просто дает нам не потратить на реагент. Конический пресс и расширение пироклассической инъекции. Вода больше не потребляется для производства булыги, камней и всего такого. Расширение осколочного осаждения, с помощью него мы можем производить другие осадочные породы, типа песка, гравии и всего такого. Перейдем к улучшениям для генераторов. Первое расширение. Топливный катализатор повышает количество энергии за то количество топлива. Второе, это канал дающий катушки, добавляет. Вот и вывод для генератора. Третье расширение это ограничитель поля на Как я понял, если шкала энергии в генераторе полная, то не будет перепроизводить энергию. И четвертый – это преобразующий бойлер. Просто преобразует наш генератор для выработки пара. Уменьшение для каждого генератора в основном увеличивает производимую энергию или добавляет шанс не потратить топливо. Итак, первое устройство это водный накопитель, служит как помпа из индустриал крафта и просто добывает воду из ближайшего водного источника. Второе это аннулятор, работает как мусорка, все вещи попавшие в аннулятор просто исчезают. Третье это термальный посредник, служит он для ускорения близлежащих механизмов с помощью холодных жидкостей. Вода ускоряет на 20%, ледяной криотиум на 60%. Чем больше процентов, соответственно, тем быстрее ускоряется ближлежащий механизм. Очень полезная штука. Следующий у нас это древесный выжиматель. Служит для извлечения жидкости из просто рядом стоящего дерева. Предметный буфер служит для хранения и передачи предметов. Также работает и жидкостный буфер. Который хранит в себе жидкости. Следующий это рыболов. У меня почему-то он не работает. Но он по факту должен получать лут из водоема. Следующий это проницательный конденсатор. Он собирает опыт собирает опыт, я сказал. вот Собирает опыт и преобразует ее в эссенцию узнания. Рассеиватель отваров просто рассеивает зелье, которое вы туда положили. Очень тоже удобно. Следующий у нас факторизатор. Сжимает блоки наоборот переделывает вещи в меньшие составляющие. Из слитки в блоки, из блоков в слитки, из слитки в наггетсы и так далее. Этические трансмутаторы. Это, мне кажется, незаменимая вещь на каждой технической и нетехнической сборке. Он преобразует одну руду в соответствующую руду другого мода. Например, у вас есть медь из Thermal Expansion, а вам надо медь из Industrial Craft. С помощью этого устройства мы спокойно можем переделать Thermal в ES. Идем дальше в аккумулятор уже для сбора предметов на территории. Вот, кстати, куда у нас и делись кусочки жизни. Следующий на очереди это инкапсулятор существ. Он как раз-таки захватывает биошарики наши животные. Вот, пропал. И находится биошарик с основой, который передается в сундук. Очень удобная вещь. Можно на мобофер положить туда биошарики. Биошарики будут передаваться в сундук. И сундука могут забираться в сундробежном разделителе. И оттуда уже получать лут. Мы закончили обозревать устройства и расширения для механизмов. Возможно, это последняя серия. Возможно, я вам расскажу еще о чем-то, что есть в этом моде. С вами был я, Всем удачи, всем пока!